Всех приветствуем! На обзоре у нас очередной мини-мотобуксировщик «Железная собака». Букс представлен на гусенице шириной 380 мм и длина базы по крайним точкам 1 метр. А данный букс представлен на подвеске с Склизы. Склизы жесткие, не подпружиненные. Подвеску можно будет сменить на катковую, что и сделал владелец этого буксировщика. Он заказал ее дополнительно. Здесь установлена тяговая звездочка на 32 зуба. Цепочка, успокоитель. Двигатель здесь представлен Zonction GB225, что соответствует 7,5 лошадиных сил. По просьбе нашего клиента и одноклубника была установлена в базу фара на 36 ватт вместо штатной 18 ваттной. Был установлен ПНД ящик в багажной отсек, В ящики будут перевозиться различная мелочевка и прочее а тут пока находятся катки, дышла и документация ящик закрывается на защелку защелку можно по жесткости регулировать самостоятельно, на маленьком буксе у нас присутствует полноценный фаркоп снегоходного типа, как на больших собаках защелкнули, поехали, брызговик пластиковый из ПНД пластика толщиной 2 миллиметра по просьбе клиента этот букс полностью разборный Ящик тоже снимается, двигатель находится в специальной рамке, чтобы открутить 4 болта и двигатель можно было сподручно снять и уже положить в багаж авто, либо еще куда-то. Установлены были дополнительные опции, это ручки с подогревом, кнопка включения-выключения на ручке, чека аварийной остановки, глушилка двигателя и свет Чека аварийной остановки поставляется в комплекте с ремешком на запястье, что очень удобно зацеплять, а не за штаны, либо там за запястье под этим шнуром. Буксировщик отправляется в город Красноярск, будет покорять снежные просторы, а мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр, пока!